Я Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема переедания. На этот раз пойдет разговор о банальном переедании, о том, как мы, собственно, жрем, а не кушаем, не принимаем пищу и просто переедаем до такой степени, что неохота двигаться, неохота даже разговаривать, да чего же греха даже мысли в голову не идут. Чем это опасно? Я сейчас не буду рассказывать о медицинской составляющей вредности передания. Не буду говорить, что это отложение, что это лишний вес, что это проблема порнодвигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и так далее, и так далее, и так далее. Я хочу акцентировать ваше внимание совершенно на другом аспекте этого крайне опасного механизма, которым мы зачастую очень часто пользуемся. Что происходит в тот момент, когда вы передаете? Ваша энергетика буквально замирает. Перенасыщение организма пищей приводит к тому, что вся ваша жизненная положительная энергия не высвобождается. Она находится внутри. Она усыпает. Она стоит. Она умирает, по сути. Выходит энергия совершенно другого характера. Негативная. Раздражение. Апатия. Пессимизм. Неверие, остановка всего, черная полоса, абсолютно застой во всех сферах жизни, я уже молчу, о здоровье. Когда человек передает, даже мысли не идут в голову, вы останавливаете полностью свое все течение жизни, нет прогресса, не реализуются идеи, любая мечта просто зависает в воздухе. Вы, по сути, включаете красный сигнал в вашей жизни. Вы останавливаете все вокруг. С одной стороны, это кажется немного нелепым. Какое отношение имеет то, как я ем и что я иногда переедаю, к моей жизни напрямую, к моей судьбе. К сожалению, так оно и есть, как я вам говорю. Вы блокируете очень мощный механизм, той энергетики, которая отвечает за прогресс, за достижение целей. все ваше существо, получая это свинское, свинское обжорство, простите, останавливает вашу жизнь, просто блокирует все жизненные энергии, которые вам позволяют чего-то в жизни добиваться. Это и карьера, это спорт. Любые процессы жизнедеятельности, все то, к чему вы тянулись, о чем мечтаете, будет не получаться ничто. Это оформленное свинство превращает вас действительно в свинью, в то существо, которое лежит на боку, хрюкает, ничего не делает, просто жрет. Так будет происходить с вашей энергетикой, так будет происходить с вашей судьбой, с вашей жизнью. Вы все поставите на кон, вы просто будете есть, поглощать пищу, будет расти живот. Будет расти черная полоса в вашей жизни. Вас будут преследовать неудачи. Я уж молчу о болезнях. От вас будут отворачиваться люди. Вы будете начинать завидовать. Вы будете начинать ревновать и злиться. Все дело лишь в этом. Если вы переедаете, остановитесь. Подумайте о том, что вам сказал. Это очень важно. Чрезмерный прием пищи. Энергетически и ментально заставляет вас превращаться в иное существо, вы деградируете, вам нужно развиваться, лучше не доедайте, но не переедайте. Когда организм полусыт, он не находится в этом дреме, он действует, вы как волк, которого кормят ноги, вы полны идей, вы полны всевозможных начинаний, ваша голова занята реализацией некой мечты. Вы действуете, вы в процессе, вы в прогрессе, но ну, как только стоит подойти к холодильнику, завалить стол всевозможными явствами, пропадает желание жить, все останавливается, все ваше существо обращено лишь на то, чтобы поглощать и переваривать. Вы, по сути, превращаетесь в то существо, которое лишь принимает и ничего не отдает, кроме того, что попадает в унитаз. Это глупо. И это страшно. Подумайте над этим всерьез и поймите, переедание это некий блокиратор. Все то, что вам мешает в жизни реализовать себя во всех сферах вашей жизни. Переедание позволяет вам принять то, что вы можете просто обжираться. То есть вы не имеете никаких ограничений. Вы не можете остановиться, вы себя не контролируете. И это лишь говорит о том, что вы не в силах и не в состоянии управлять своей жизнью, управлять теми процессами, которые помогут вам в жизни встать на ноги, как-то себя проявить, как-то себя реализовать, чего-то добиться и достичь каких-то высот. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.